Алика не оставляет всем здарова, ребят! Ну что, через пару минут у нас в принципе должны обновить наконец-таки а, так, куда я блять опять зашел? какую-то дичь на тайване новый battle pass но мне вот интересно что же нового не придумают или как в прошлом нихрена толкового не добавят добавят все то же самое в общем поехали сейчас посмотрим старенький battle pass пока он доступен я его даже не забирал потому что ну смысла нету ничего интересного в нем нету интересно изменили ли ну, мы на аккаунте бате, а, изменили ли они после обновления что-то в этом батл пассе что у нас было что у нас было он тоже вот не фармил. А, такс тихое укрытие восьмое сейчас так давайте сначала все посмотрим самое интересное Космик и скин на Космика. То есть вы получали Космос за минималку. По сути это 5 баксов. Ну, оно того не стоит. Это не донатный герой, это не Вольт, это не Некрос, которых давали здесь. Также вы получали Обезьяну. Это получается питомец с прошлого обновления. Так, что у нас тут еще интересного есть? коробки рунки а, подашка вот по моему прошлое было ремка если не ошибаюсь там около восьми ремок или, или может и не 8 я точно не помню я все вместе залпом забрал я никогда на этом принципе не обращаю внимание но по-моему там одна или две ремки или 8 я не помню ну, что-то такое. Это, короче, там были ремки. А, Итак, карточка у нас есть четвертая. Это с последних обновлений. Это у нас на 30-м левеле, да? Добавилось на 20-м у нас. Так, а что на 40-м? А, тут мешки были. Вот, все вспомнил. Там мешки были плюс ремки. А, так, на 40-м у нас... Снеки плюс камешки. Восьмерка. Тоже восьмерка. Короче, восьмые мешки. Все, я вспомнил. Тихое укрытие. А, так, по камням обычным получается у нас по девятым. Десять камней всего лишь. И пять десятого. Вот они пять плюс пять уже десять штук и все и слизняки это обычные призы окей значит смотрим Сейчас должны через пару минут обновиться награды сейчас посмотрим что они в этот раз придумали интересного перезайдем и посмотрим что же и к нам придумала в этот раз поехали Поздравляем тайланцев с, с первым, апреля и смотрим землеройка, вот так вот. Ну, честно скажу, печаль. Землеройка, хотя у многих землеройки нету, но у кого их нет, ее нету, и не могут задонатить. Ну, в принципе, они однозначно эту акцию тоже забирать не будут. В общем, землеройка нас ожидает. Так, что еще интересного? Китсуне. На двадцатом опять китсуне у нас. Так, тут маскировку дают. Вот такое себе. Честно скажу, печалька. Восьмерки. Две карты. Я не помню, там одна или две, я что-то не обратил внимания. Камешек. И истинная вера талант Тихое крути истинная вера Ну честно скажу говно Вот реально отдавать за это э, 5 баксов ну я не знаю Смысла нету я думаю землеройку Многие и так могут купить С акцией Сейчас посмотрим что тут по акциям поменялось Ну по крайней мере на английском сервере Можно купить намного круче героя Вот посмотрите они а, нет, тут нету такого Сейчас забежим на английский сервер что то новое добавили в общем печаль обратно же печаль так парящий парящий остров такой же завтра по идее он откроется на всех остальных серваках. так землеройка ну жизнь боль в общем что я могу сказать Ничего интересного, могли бы, блин, какую-то хотя бы, я не знаю, розу для некоторых серваков добавить. А, осколки, вот почему не добавить сюда осколки того же самого Огника, не добавить сюда осколки а, Зефира или прочих героев. Думаю, это было бы интересно даже для мелких аккаунтов, там 1, 2, 3, 5 осколков. Люди бы фармили это и всем бы был бы какой-то интерес, но нет, нам опять же добавили какую-то дичь непонятную которая нафиг никому не всралась. Такс. Не, на это у нас сегодня ничего такого интересного за минимальные паки. Ну, сама суть, что Землеройка, как бы, ну, это не тот герой, который востребованный, который нужен. Я же говорю, лучше поменять героев на осколки. Вот эта идея, мне кажется, была бы намного интереснее для многих. А, так, еще побежали на немку. Я сегодня провтыкал. После 11 зайти. Сейчас чекнем. Что у нас интересного есть? Так, бонус. Вход надо забрать. А, я забирал, по-моему, вход сегодня или нет. Ну, в общем, батл Pass, короче. Как обычно, этот Blitz-турнир говно. Um -hmm. Так, это мы сегодня забрали, значит, все будет. Что аж подвисает жестко. Ничего, короче, нового интересного не добавили, да? А, нет, есть маркет. О, обалдеть. Обалдеть просто. Вот посмотрите, ребята. Вот так вот надо делать топовые акции, как делают на немке. Чай я попро попродаю и пооткрываю сразу же. Посмотрим, сколько нам... Упадет огненько в этот раз. Так это открыть надо. 20 камешков. Сейчас попродаю эти Расходники. ну песня просто поехали сразу пооткрываем скин на фена 10 штук скинные на здание Я Надеюсь, мне места хватит Валим 10 осколков обушка часть скина королева ос ну и самое самое приятное 15 и тут сейчас осколка 2 даст 31 осколок Блять я обожаю этот сервак Вот реально просто тупо обожаю Опять Мы просто Ахует просто 31 осколок, ребят С двух Таким темпом мы скоро реально соберем уже И у меня скины Блять жесть смотрите На фобушку скин собрали Офигеть! Королева Оз собрали. Но ну, это просто трэш. Круто. И того. И того, и того, и того. Где мой огник? 156 осколков уже. Это при том, что я собираю вот так, вот чисто на халяву. Я не фармлю там другие какие-то акции. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.